И вот решили сегодня затронуть тему об особенностях питания именно в летнее время. Вот ну, как вы сами считаете, есть какие-то особенности питания? Летом, допустим, зимой, осенью или весной? Или все время везде все одинаково? Ну, и, и, и, и, а с какой точки зрения считаете? לא�... Ну, например, уже хорошо, да? То есть мы четко понимаем, что, например, потребность да, жидкости, да, вопросы, касающиеся влаги, уваживания ткани, они гораздо летом более актуальны. Так, еще что, например? На улице становится жарче. То есть, однозначно, да? эффект жары, энергия огня, который в присутствует, и тоже надо учитывать. И так как я по своей базовой специальности врач энергоинформационной медицины, то по большому счету мы и сегодня питание разберемое нас с точки зрения того, как сделать так, чтобы ваше питание решало две главные задачи. Оно давало вам ту энергию, которая обеспечила решение успешных всех ваших жизненных задач. А самое главное, ваше питание обеспечило вас ими необходимыми питательными веществами, чтобы тот уровень здоровья стал вас устраивал, а по даже разрастал. И вот действительно, так уже уже на протяжении многих веков люди заметили, что человек он разный. Человеческий организм зимой, и человеческий организм летом – это два разных организма. И вот даже ваша работа пищеварительной системы, она очень серьезно отличается. Даже работа, к примеру, ваших ферментных систем, она очень сильно отличается. И в силу того, что в окружающем пространстве энергии тоже меняются. И вот, например, летом, да, реально, с точки зрения восточной медицины, преобладает энергия огня. Есть некоторые особенности питания, которые желательно учитывать. Если вы их учитываете, ваше питание более гармоничное, более полезное. И давайте мы сейчас будем переходить в практическое русло. Ну, во-первых, мы начнем с того, с некоторых вещей, которые как бы для разминочки, да, помогут. Многие специалисты, которые занимаются питанием, занимаются энергоинформационной медициной, они иногда утверждают вот такую парадоксальную вещь, что лето не рекомендуется есть и пить холодное. Вроде парадокс, да? У нас ведь как-то вроде бы наоборот, да? Жарко и тянет на холодное. Кто-то пойдет в Макдональдс, закажет коктейльчик, поест мороженого, да? Кто-то захочет холодного просупа попить, холодной газировки, что-то еще чего не холодненького поесть. Так вот, извините, когда вас на холодное потянет, это далеко не самый лучший вариант питания, который вы можете использовать. Если вы прекрасно знаете, что, например, в тех местах, где очень жарко, да, то многие люди делают почему-то диметрально противоположные вещи. Они в жару не холодно потребляют, да, а наоборот пьют горячий чай, ходят в больших тюрбанах, да, ходят в больших теплых халатах. И нам порой непонятно почему. А те люди просто практикой убедились, что именно, допустим, такой вариант, теплого и горячий, он гораздо более полезен в жаркое время, чем, допустим, использование холодного. Есть много вариантов, как это можно объяснить. Но я приведу самый такой вот простой пример. Когда мы просто в желудок погружаем что-то холодное, ну, с точки зрения различных энергозаимоотношений, нашему сердцу автоматически приходится это все согревать. И энергия жара должна согреть то, что попало в желудок. Но наше сердце, оно обеспечивает жаром и всю кровь. И вся наша кровь, она идет не только к желудку, она начинает крутиться по всему нашему телу, по всему организму, и нам становится жарко. И многие люди четко убеждают, вот на улице жара, выпил стакан холодного там сока, выпил или съел холодную мороженку, 5-10 минут хорошо, а потом стало значительно хуже, да? хочется что-то еще. Поэтому первая рекомендация, если вы хотите в летнее время чувствовать себя хорошо, Вообще о холодных продуктах забыть. В лучшем случае эти продукты могут быть у вас прохватны. Еще о чем рекомендую забыть в жаркое время, это о таких продуктах, которые относятся к острым. То есть любые острые продукты, острые специи крайне нежелательны в летнее время. Очень полезные такие продукты. Да? Сейчас кажется огород, у нас лук и частот растет. Вроде бы растет, уже пора собирать. Но вот как бы там ни было удивительно, с точки зрения энергоинформационной медицины, их можно использовать, но только тогда, когда они подвержены термической обработке, когда они начинают преподавать институтные энергии. А вот когда они в энергии, то в принципе их часто злоупотреблять летом не рекомендовал. Особенно рекомендую максимально в летнее время исключить такой интересный продукт, многими любимый, который называется мясо. И наиболее яйцкую энергетику из всех видов мяса имеет парад Поэтому, если даже вдруг решите поехать на шашлыки, то, по крайней мере, хотя бы их делайте не из баранины. И вообще, в течение летнего периода баранина лучше максимально не использовать. Ну и вообще, скажем так, да, по возможности, все, что касается мяса, в летнее время лучше максимально исключить. Но если даже вдруг вы немножко покосячили, а все таки в летнее время у многих людей есть такая привычка ездить на и часто это бывает там в субботу или воскресенье, поэтому мы дальше поговорим, желательно хотя бы в понедельник сделать разгрузочный день чтобы то, что вы немножко нагрузили в плане своего желудочно-кишечного тракта, да, могли бы его адекватно разгрузить. Вот очень важные рекомендации, на которые люди не обращают внимания. Обычно в летнее время ездят далеко из-за границы, по разным странам, и начинают рваться до морепродуктов. К сожалению, морепродукты тоже не очень удачная группа для питания в летнее время. Все, что касается креветок, кальмаров, крабов, мидии и всего прочего, да, летом кушать не желать. Все, что касается жареного, если еще зимой вы картошечку пожарили, то уж по крайней мере летом хотя бы ее творите, ничего жареного в летнее время. Это очень энергоинформационно, не полезно да, для нашей пищеварительной системы. И вот казалось бы, такой полезный продукт, который называется мед. Как бы не было удивительно, вообще даже у нас на Руси всегда было такое правило, да, до медового спаса, до 14 августа, мед вообще не ели. Поэтому мед лучше в летнее время убрать. Но я надеюсь, что такого фактора, как вообще переедание, по большому счету, желательно, чтобы летом нет. В принципе, лето удивительный период, очень удивительный для того, чтобы кардинально укрепить свое здоровье.